Конфетки с Дурианом. Дурианом. Кто знает, тот понимает. Одну я уже съел, сделал подвиг. Ничего себе, дайте две. Вот это вторая. Решил запечатлеть. Вот она. Красивая. Вкус божественный. А запах помойки. Приятного всем аппетита.